Всем известно, что 26 апреля – день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В честь этого события в Институте филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого прошла актовая лекция «Габдулла Тукай в духовном возрождении татар в начале 20 века». Лекцию читал ученый-тукаевед Тагир Гелазов. На мероприятие были приглашены все участники конкурсов, проведенных в рамках 130-летия дня рождения Тукая. В их числе школьники со многих районов Татарстана, студенты и даже дошколята. Месяц апреля – это в татарском мире «Месяц Тукая». И данное мероприятие посвящено полностью творчеству жизни великого татарского поэта Габдулы Тукая. Сегодня мы подведем итоги разных конкурсов, которые были проведены в честь юбилея Тукая. И самое главное, сегодня будет читаться актовые лекции о жизни и деятельности Габдулы Тукая. Помимо интересной лекции о жизни и творчестве татарского поэта, приглашенные гости и участники смогли увидеть театральную постановку – небольшой отрывок из драмы Рабита Батулы. Стоит отметить, что в этот день прошло и награждение участников различных, конкурсов, связанных с творчеством Тукая. Например, победители конкурса «Знаешь ли ты, Тукая» получили один балк к ЕГЭ при поступлении в КФУ. И нужно признать, что для тех, кто с душой изучает литературу, очень важно, чтобы их старания оценивали по достоинству. «Я сама, ну, люблю вот литературу, езжу на Олимпиады каждый год практически по русскому языку, по русской литературе. Это как бы для меня бонус, дополнение какое-то, и я думаю, это важно для меня, и в будущем это пригодится». Здорово, что память о поэте, который внес вклад в развитие татарской литературы, продолжает жить. И людей, интересующихся литературой, не становится меньше. Адилья Валеева, Роман Самарин, Универньюз.